Всем привет, с вами Блог Фрилансера. Сегодня мы сделаем обзор программы Nexus Font, это текстовый менеджер. Для тех, кто еще не сталкивался с данной программой, я в этом видео кратко расскажу о всех преимуществах использования текстовых менеджеров. Так, для начала перейдем на X-site. ссылку я предложу в описании. Промотаем на один вниз, и здесь будет Nexus Font. Есть обычная версия и есть портативная, которая не требует установки. Скачивайте на компьютер, если это обычная версия, то устанавливайте, устанавливается она очень быстро. Программа бесплатная, вы можете кинуть донат, если пожелаете, автором программы и пользоваться ей. Итак, после установки у вас откроется окно программы, это будет примерно вот так вот выглядеть. И мы переходим к первому плюсу текстовых менеджеров, то что можно сразу подобрать нужный шрифт для вашего проекта. То есть здесь вот вы можете ввести нужный вам текст, пусть это будет какой-нибудь салон красоты. И здесь будут отображаться шрифты, которые у вас установлены в системе, если они заодно другая папка, об этом позже. Здесь у нас все шрифты, которые есть, здесь можете подобрать вам необходимый, то есть наглядно видно как будет отображаться ваш шрифт при необходимом тексте можно вводить абсолютно любой текст. Также есть возможность посмотреть его белым на черном фоне, либо на любом другом. При нажатии можно выбрать любой цвет. Можно увеличить размер. Посмотреть, как будет выглядеть в полужирном, в курсиве и даже с подчеркиванием. Это, несомненно, является большим плюсом. Второй, наверное, самый большой плюс, то что нет необходимости хранить файлы в системе. То есть Шрифты можно хранить на любом месте в компьютере, даже на флешке. Здесь у нас изначально будет папка установлена, это все, что на компьютере в самой системе, то есть в папке fonts. Можно создать свою папку, нажимаем добавить группу, пишем у нас имя, например, пусть это будут шрифты. вот. И здесь нажатием правой клавиши вы можете, так, не туда, Да, вы можете добавить папку. Нажимаем правой клавишей мыши, нажимаем добавить папку. И выбрать любую папку на компьютере, где у вас хранятся шрифты. Либо создать ее. Например, у меня здесь есть папка со шрифтами несколькими. Я выберу ее. И он автоматически просканирует данную папку и покажет мне все шрифты, которые там есть. В чем есть большой плюс, то что, например, если у вас вылетит система windows не дай бог конечно что-то сломается ваши шрифты останутся в той папке которую вы укажете вернее даже в том диске в том числе вы можете выбрать даже папку на каком-нибудь облачном хранилище например яндекс диск то есть яндекс диск и она у вас будет синхронизироваться то есть если что-то случится даже с компьютером то шрифты у вас все останутся онлайн на дисковом хранилище. У меня, например, бывало несколько раз то, что у меня слетала винда, либо нужно было ее переустановить, и я просто терял все свои шрифты, которые долго-долго собирал. С данной программой такого случая не будет. И еще один плюс то, что третий это у нас плюс уже то, что перед просмотром шрифта, как он будет выглядеть, вам не обязательно его устанавливать в систему. Например, скачали вы папку со шрифтами какую нибудь интересную, вы можете каждый шрифт посмотреть и установить, который вам нужен. Они а все подряд, как это у нас делается обычно. Особенно новички, бывают, накачают целую папку шрифтов, из которых используется максимум один. А здесь вы можете заранее их просмотреть и установить только то, что вам реально нужно. И четвертый, не менее крутой плюс, то что вы можете группировать ваши шрифты по папкам. Здесь у нас есть выборка. Давайте создадим новую выборку. Нажимаем добавить набор. И, например, назовем ее курсивные. Перейдем в папку со шрифтами. Давайте с установленными. Здесь вы можете выбрать нужные вам шрифты. Все курсивные выберем. Так, что у меня их мало. Ну окей, пусть будет два. Вот это возьмем тоже. И нажимаем правой клавишей мыши и нажимаем добавить в набор курсивные. Все, теперь у нас в папке курсивные есть шрифты, которые мы выбрали. В чем может быть это удобно? То, что вы можете создавать данных наборов. Бесконечное количество штук, ну это конечно не требуется, но например курсивные, шрифты для бизнеса, шрифты для моды, какие-нибудь древнегреческие шрифты. И когда у вас будет похожий проект на эту тему, вы можете уже не искать среди сотни шрифтов, которые у вас установлены, а просто выбрать необходимый из выборок. Это несомненно очень удобно. Также есть удобный поиск по шрифтам на компьютере такой мини-бонус на этом обзор я буду заканчивать устанавливать программу данную вам или нет решать уже вам но я думаю все плюсы данные, данного менеджера очевидны ставьте лайки если это видео было вам полезно пишите ваши комментарии подписывайтесь на мой блог вконтакте всем пока до следующих видео уроков